Что-то давновато я не писал для вас стихи. Ну, если быть честным и откровенным, то, знаете, внутри какая-то пустота. Не самое лучшее время для поэзии. Если и пишешь что-то, то все время мысли направлены в одну сторону. Что, в принципе, сейчас произошло. Но, надеюсь, вы увидите что-то в этом новом стихотворении. И, и поймете, как обычно, то, что я хотел в него заложить. Все вокруг сошли с ума. Жаждут крови близкого народа. Брат, отец, сестра, кума. Две страны сплетение рода. Мозг промыли всем подряд. И напали на народ. Лишь могилы теперь в ряд. Лживый царь с собой в горд. Вот такое... Как обычно, странное стихотворение. Я даже не знаю, что это. Крик души в какой-то степени. Некий, некий эмоциональный позыв. Надеюсь, вы услышали. То, что я хотел до вас донести. Берегите себя.